Какая же красота! А еще модный аксессуар! ты, это же наушники! Так ты любительница музыки? Да, я очень люблю музыку! И поехали! Что ж, ребята, смотрите! Наша куколка из хип-хоп клуба! Вот она, Леди Beat.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 Ну что ж, поехали. А -а -а. А -а -а, она плюется, ребята. Теперь вторая наша девочка. <связывается> поехали. А -а -а. Глэмнаги, ты чего делаешь? Ой, не хочу, всего, не хочу. Я хочу в этом бассейне купаться. Э -э, в другой раз. Ну а -а -а. извини, пожалуйста, я не хотела. <связывается> Это так случайно получилось.